Доброго здравия, уважаемые друзья. На связи правовед Сибирь Мошкин Владимир. Э -э недавно приехал с Москвы, виделся со всеми, общался с всеми, знакомился на инсайте. Был. И вот э не записывал видеообращение наверное, ну, месяца два точно. И пришло время. Э -э в данном видеообращении. Я хочу выразить слова благодарности человеку, именно человеку с большой буквы, Ярославу Шестопалову. О том, в том, что именно я впервые в жизни встречаю такого руководителя, который, которому не безразлична судьба каждого человека в его команде. Даже не то, что топ-лидеров, каких-то сотрудников, а именно... Просто обычных рядовых участников, те, которые ездят на машинах, общаются с людьми, раздают и визитки, и листовки. И именно на десятках тысяч таких участников и любая компания, любой бизнес. И Ярослав это первый человек, кого я встретил в жизни, который именно... На обычных людей обращают внимание на то, что они говорят, прислушиваются их и внедряют различные мероприятия в личных кабинетах, акции там продляет акции по просьбе людей. Не повышает цены маркетинг, ну, как бы, такой гладкий, мягкий, гибкий и так далее. То есть, ну, большой молодец и вот мои слова благодарности от меня и от всех людей кто со мной в команде двигается в таксфоне я выражаю все просто помнят может не все помнят что в октябре месяце просто была тенденция перехода на ооо и ухода от кооператива я записал свое аудио обращение и Ярослав тоже его услышал, связывался со мной, мы общались И вот на сегодняшний день, вернее даже с неделю назад, во вторник На вебинаре как раз было сказано о том, что мы оставляем кооператив, что очень здорово И также оставляем коммерческую ООО как организацию ну и теперь осталось только сделать их слияние. То есть, так как TaxFond э, кооператив гарантирует 20% э, от абонентских платежей выплачивать э, своим участникам, то, соответственно, э, вот просто берем, да, есть кооператив э, форма общественной организации и есть ООО э, таксфон. Так вот. Чтобы было вообще все по-честному То есть кооператив Ну то есть э, Должен зайти в ООО Таксфон 20% Учредителям И тогда вообще и по бухгалтерии Будет все ровно То есть э, ООО от деятельности Будет перечислять 20% Кооператив Кооператив будет распределять эти 20% По всем э, Участникам Потому, Почему? Потому что Гарантировано 20% от деятельности организации, получения пайщиками дохода с абонентских платежей. Ну, все просто. Соответственно, если мы заходим в Европу, так же само нужно в Европе создать кооператив. И он должен войти 20% учредителям в ГФУ, СА, вот эту европейскую компанию. Тогда тоже будет все четко и по бухгалтерскому учету, и юридически, и по начислениям, и не надо будет там морочиться какими-то схемами, проводками какими-то левыми, создавать какие-то фирмы, через офшоры что-то двигать. Потому что обороты очень большие, и должностные лица, они наблюдают за этой деятельностью, потому что обороты таксфона очень огромные, а в будущем будут еще больше. Ну и почему я рекомендую прислушаться вот к этому моему мнению всех, потому что когда, вот ну представьте, сегодня у нас уже больше, там вот регистрации делаем, да, больше 50 тысяч зарегистрированных участников. Ну понятно, не все купили доли, но десятки тысяч людей приобрели доли. И когда кооператив зайдет в ООО 20%, учр... 20 учредителем, то учредителями автоматически как бы будут номинально вот эти все там десятки тысяч людей. И если в какой-то момент какие-нибудь правоохранительные структуры захотят, а они захотят... Рейдерский захват сделать, там или еще что-то провести, какую-то схему провернуть, чтобы под себя подмять э, бизнес ООО именно Taxfond, саму юридическую фирму, которая будет э, выдавать лицензии на пользование приложением и на его реализацию, то они сломают зубы. Почему? Да, потому что десятки тысяч людей просто выйдут к зданиям. Этих правоохранительных там структур, которые будут нападать. И будут проводить демонстрации. там, Либо не будем выходить к зданиям, а просто жалобами, заявлениями, централизованно сообщая все начнем писать. И вы сами представьте, даже если в какой-нибудь Роспотребнадзор, в какую-нибудь генеральную прокуратуру поступят 10 тысяч писем. Вы с вами можете представить, 10 тысяч писем э, пайщиков кооператива поступят э, в прокуратуру, в генеральную. И они просто устанут там, они будут только несколько месяцев регистрировать входящие сообщения. Потом проводить проверку, потом еще всем отписываться и заказными письмами э, рассылать. Они просто разорятся и встанут колом от э, такого количества заявлений. И... Когда каждый из нас является участником кооператива и будет состоять, как кооператив будет состоять в учредителях ООО, то мы имеем полное право, полное право, как учредители в форме кооператива, решать различные вот такие вопросы безопасности и защиты правовой. То есть мы будем готовить просто заявление, проводить собственные расследования у нас есть участники те которые работают в средствах массовой информации есть те которые умеют готовить документы и мы как полноценные учредители этого всего движения мы будем это все выкладывать в интернет и подключать свое общественное мнение двигать это все поэтому я сейчас конкретно обращаюсь ко всем руководителям, тем людям, которые меня не знают и работают в таксфон, выполняют какую-то работу именно на должностях каких-то, плюс координационные советы, там департаменты различные и так далее. Я просто могу сам, собственно, лично гарантировать от себя лично, что я буду защищать всеми законными, доступными способами права каждого участника кооператива на сегодняшний момент я являюсь основателем и руководителем но я понятно не один основывал, У нас там группа лиц людей которые участвуют в основании правовед Сибирь, это правовое сообщество международное у нас на сегодняшний день одиннадцать с половиной тысяч только зарегистрированных у нас на сайте правоведов которые двигаются Официально по, ну, по территории России и в других странах то есть И эти все люди тоже Готовы включиться в защиту Поэтому Хочу, чтобы Ярослав, когда посмотрит это обращение Другие люди, чтобы Если к вам поступают Какие-то угрозы На вас пишутся какие-то жалобы там Интриги какие-то заплетаются Конкурентами то вы можете рассчитывать всегда на нас, круглосуточную поддержку, как бы обращаться, звонить. И мы совместно, общими усилиями устроим, устроим вот этот резонанс и дадим трепку правоохранительным различным структурам, те, которые будут заниматься противозаконной деятельностью в отношении кооператива. Будут там какие-то фиктивные проверки проводить, там ездить, мозги там психологически давить. Мы сами всех раздавим. Но, как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. То есть не надо нас трогать, но мы готовы всегда защитить сами себя. И для этого у нас есть и инструменты, и документы, и головы, и люди, и руки, и ноги. И э, есть представители правовед Сибири, вообще чуть ли не в каждой деревеньке, последователи. Так что народ... Это и есть сила. И решение заниматься любым видом бизнеса в виде кооперации, привлекая к этой деятельности средства самих участников, которые вложили свои средства, и они, соответственно, будут за эти средства порвут любого. То есть будут участвовать в этом, будут защищать. И вот именно этот ход мысли и вот эта позиция Ярослава, она была изначально до сих пор и она и будет правильной в будущем еще раз благодарю ярослава за правильно принимаемые решения за то что ярослав видит и слышит обычных людей до скорых встреч распространите это видео как можно большему количеству участников поставьте лайк сделайте репост если видео стало вам полезным до скорых скорость, связи, всех благ, здоровья, успехов, больших вам структур и больших бонусов.